Что можно успеть за два дня тренинга? Стать великим оратором, наверное, нет. Но, тем не менее, можно успеть сделать очень и очень многое. Во-первых, провести диагностику, понять, какие есть у меня сильные и слабые стороны, как это выглядит обычно. Каждый участник нашего тренинга выступает с небольшим текстом, и уже на основе этого небольшого текста можно сделать определенные выводы, как держит себя человек перед аудиторией, что у него происходит с руками, с ногами, поза, визуальный контакт, какая у него интонация, пауза, использует ли он в полной мере свой голос, как он строит свои тексты, достаточно ли у него синхронизация мышления и говорения. В общем, очень и очень многое можно продиагностировать за это время. После диагностики, чем мы занимаемся? Мы выполняем очень много упражнений, развивая в трех направлениях себя. Во-первых, текст. О чем говорить? Как заинтересовать свою аудиторию с первой минуты? Как удерживать это внимание? Какую аргументацию использовать? Фактологическую, эмоциональную? Как готовиться к любому выступлению? Обо всем этом мы говорим. Второй блок. Как я говорю? Как я выступаю? Это моя интонация, пауза, голос, насколько я его использую, правильно ли я дышу, в том числе, большущий блок. И, наконец, третья заставляющая, с ним вообще легко. Например, визуальный контакт мы точно ставим за одно занятие. Плюс к этому жесты, позы, что у меня происходит с руками, что у меня происходит с ногами, как это должно быть на самом деле, это мы тоже успеваем обсудить. Так что на самом деле за два дня можно успеть сделать очень и очень многое. И я приглашаю вас на наш двухдневный тренинг.